Дыхание Ты вспоминаешь, Как я смеялась, Как мне хотелось всегда быть рядом? Ложилась вместе и просыпалась, В глаза смотрела, не пряча взгляда. Дышала в губы, Дышала в шею, Дышала носом, Уткнувши спину, Запрятав нежность и дрожь трахею, Запрятав запахи за грудину. Рядом осень, Дышала в стекла и проникала все дольше, дальше, охладевала и мокла, блекла другая осень, не та, что раньше. Я помню, как мы с тобой расстались, смотрела, как ты выносишь вещи, как я спокойнее дышать пыталась, как будто горло сдавили клещи, как будто нож мне вонзили в сердце. Пока не вышел весь дух из легких, На каждый выдох из всех отверстий, От минут минут нелегких. Я помню, что-то сказала в спину, Остервенела, теряя силы. А там другая ждала мужчину, И по-другому дышала, милый.